Всем приветствую на канале Никит и Проходим маленький кошмар вторую часть. Прошлая часть у нас закончилась тем, тем что с вами к нам забыльный дед. Трого мы случайно прострелили Ни с кем не бывает. И отправляемся мы теперь в путешествие на лодке. Так, что у нас там по звуку? Звук вроде все нормально. Запись идет, идет. Ай! Куда мы отправились? Да фигу его знает. Далекую даль. И без же? А как без плыть-то будем? Далеко что мы плывем. О, бутылка. Я хочу бутылку взять, мне не разрешают. Mm -hmm. О, сохранение. Это вообще что-то будет. Вот телек. Телек в воде плавает. А разве не должно это лучше? Еще и будет так, блин. Да еще не один телек здесь, а несколько. еще плыть-то будем а мое приболел я немного На сколько? надо можно путь. что он там увидел что осталось Вместе наполняются Вот и приплыли мы. на тот подплыли. На волну кофик. Вот на все, все это, пофиг кофик. Классная лодочка, конечно. А в принципе тестная есть, он часто не понял приколов ладно там нет ничего похожего на шапку так что пойдемте на свет ну, смысла там не вижу утаться хотя если ладно ладно меня обидели вот человек повешился в телевизоре Тапать сюда. Так, коробка тапать сюда. да? Да. какие судьи прямо Пирожно, что ли? А? Пирожное, что ли? Да, да, четыре штучка все Я не хочу. Ну пусть стоит, потом может попозже чайная ножка поплошь. Да. Нос я закапал. Мам! Нос я закапал, говорю. Нос, говорю, закапал. Ну правильно сделал. Микропауза, микровырез. Здесь кое-что случилось, но надеюсь, вы этого не заметите. Постараюсь красиво все вырезать. Зачем-то рассказывают и не ставят, так туда нельзя залезть. Так, уж и надо хоть типа можно уже туда. Стой, бери. В ту нельзя. Не откроется. Ладно. А это шапку он не возьмет? У шапка большая. А не Ладно. Ладно, ладно, а пойдемте еще, пойдемте дальше. <coughs> дальше, думаю, будет интересней. Так, телевизоры. Забыл залезли мне, так ладно, ну сюда нам туда. Ага. Ага. А да, да, да, да, все понял, понял. Сейчас дадим короче посадку залезем, все красиво, четко сделаем. Ладно, ну давайте подруги вот сюда. Ничего у нас тут надо выйдет. Будет ничего не дикистку нету. Ага, нам нужно скинуть его нужно, да? Ну сейчас скинем, короче. У нас работает. шубить четко нашу кайфу так давайте придем в другую сторону для начала хотя наверное это глупо потому что сейчас в любом случае сюда идти она там не успокоится будет орать баба они все такие же лови ладно прикольно она еще лучше поднялась. И сейчас... Еще... Начало начнут начинать к бежать. М -м -м -м. Опа, она. мне кажется, я бы и без нее допрыгнул бы честно. Потому что я ей приземлился куда-то на голову. Вот честное слово. Так, нам сюда нужно я пройду сюда мне кажется там шапка есть Тут должна быть шапочка костюм повешался. ладно и такое бывает ой Не, не, не, не, не, не, ну нам к нему нужно идти ну давайте пойдемте к нему ай как глазам то больно в темноте надо ну, смотреть ага нам нужно передачу настройка как ее настроить. нажал. В чем прикол, я не понял. О, так прикольно сделал. Примедленная съемка. А почему здесь прыгать не разрешают? Такой вопрос Телек. Я хочу выйти сюда, я хочу вернуться обратно. Почему они выпускают? Ладно. Ясно, понятно. Страшнее. Ой, помойка. А вот в помойке шапка может быть. Где-то где, где там может быть. Так, будем искать его здесь и где-то. Не надо же посмотреть. Что-то шапки. Ох ты шапку новую. пойдемте кто-то помнить поискать что-нибудь вот пролезли площадкой и нас акцентирует почему-то внимание на время почему нас так акцентирует внимание на время Это шапка А вот этого вот шапка Нет Что зацепить же ты? Что не Я уверен там лежит шапка Или что это? Так, нам нужно сейчас эту верёвку по себе это Понятно но я хочу запрочел вот эту штучку. Ладно, давайте делаем по-другому. Пойдем с центрального входа нельзя. Возьмем ее. О, я же сказал, это шапка. А я говорил. С головного Нормально, шапка от мячика что к главные выборы на шапку делали. Давайте поплывем дальше. Уй! Без не. А все даже прыгал надо было. Я прыгал. У нас есть новая шапка. Я хочу собрать все шапки. Так, что у нас здесь? Это нельзя, нет, нельзя. А теперь я устряпал. Здесь молот подгорит. Ладно, идем дальше. О, мы в школу попали, я понял? Мы попали в школу. Это нас что делает? есть дырка если через костибу падает свет значит там есть дыра ладно ясно понятно но нам нужно войти в, в другие комнаты я так понимаю, да камень включил свет посмотрим что у нас здесь давайте налево пойдем господи какой он страшный Ой, снова тот кубик. Зачем банку делал? Зачем она делала банку? Но не хочет брать. Надо как-то сохранение, что чем пошло делать. И что мне делать? Ладно, пойдемте тогда отсюда. Не закрывай. Давай, помоги. Может поможешь? хочет помогать а что делать в той комнате ладно куда она не хочет Но значит все -таки что нужно делать в той комнате а что вы вот делаете хрен его знает после ну этот портрет меня прям убивает Я-я, yeah, yeah, вот что я увидел. Я увидел голову, голову Мишки. Я хочу его взять. А выше мы не можем, да? Нет, не можем, не можем, <кхем> не можем. Здесь у нас все. посуду потому может наверх залезть наверх залезть нельзя ладно А я, я, я понял. Я понял, что нужно сделать. Возьмем мячик. Да не банк а мячик, И швырнем. Поиграем в футбол. Возьми. Вс, поиграем в футбол сейчас. Точнее, собьем картину. И все окей будет. Короче, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Опа. Во, какой я умный. Так. Комната путок, перепо всему. Давайте возьмем ложку. Ага. Ну, прыгай. вниз подвал здесь снова у нас баночка с консервами здесь по прыгнуть чтобы пройти а иначе никак а иначе не так вот так ну короче сейчас ползем под вентилями ползем опять ползет скрипец а это нас Пор, да, <смех> Опа на открыли, там записка че-то лежит. Почему нельзя прочитать? Так, нормально. Почему мы выпали? Ну и тени верно не заптык да да не заптык а может бессмертные пойдемте за ней собственно говоря почему бы и нет ладно вер мы не откроем Одна это было весело. На этот раз я не буду брать этот мячик. Мне он не понравился. Вот дохлые куколки. Всякие. здесь у нас все в итоге дронек ну и не прилетит опа она опа она Да еще и два посмотри еще и ну-ка пойдем сюда никто копаемся идите Мишка, вот он. Я забрал Мишку. Ну теперь есть Мишка. А это обезьянка. Я теперь буду с обезьянкой что-то. Нет, не хочешь брать. Ну и ладно. Я вообще думал то шапочка. Опять придется обезьянку оставить. Он мне здесь все убить хочет. На это ведусь. Второе уже с этими полами, с этими уточками. А, да? Ладно, я понял. Теперь я понял все. о маркер, маркером маркер, маркер, маркер. Пойдемте. Вот вы с собой возьмем только. Шампанского. А, дальше, дальше, дальше. Эта дверь не откроется, по-любому. Опа, она. На они как без головы живут они куколки это куколки -мо. Угу. и чё я застрял я забаговался тогда вернуться контрольной точке делаем так можно было забаговаться -то? и без бутылки опять бежим короче интересно им то больше кто сломал теперь наконец-то нормально я вылез а не ну, как в прошлый раз Да. а это главное без ножки сразу вдох мы как-то без надо будем краситься ой не повезло, не фортонуло. На минус один. Получается здесь где-то пол с ловушкой. Когда мы идем сидя, они нас не слышат. ой а из него жабка выпала просто вот эту жабку нельзя взять а он эту жабку кушал совсем дурак что ли Жабу ел вообще ненормальный ладно Хочу, конечно, смог дом расставаться. И я опять забаговался. Твою душу. Уже второй баг за этот выпуск. На рекорд идем. Чтоб много не выпьем. Так, да хотя броси. Давайте говорю. А, да? Ну, нормально. А я думал, сольем уже карту. Так. Ладно, здесь. Если захотите, скажите открыть. Наоборот, открыть его нужно, а не закрывать. Вот она и загадка. стогавка просто так было приоткрыть? можно на лист установить замок. Здесь у нас тоже ничего интересного нету. Ладно, а как они меня спалили? Смотрел? Да. Не знаю. Так, ладно. Внимания. А почему? Как она увидела? А, дожаться будет пока она отвернется, да? Ой, блин! Ой, бай, запись уже идет. Так, ладно, все понял. Я понял. Так здесь у нас гардероб, видишь, что должно быть. Здесь пока ничего нету. Здесь подсвечка, здесь должна быть Получается, мы можем краситься, только когда она повернута до света. Ладно. И как она заметила, вот она пишет. вернулась и читает, читает сейчас нельзя двигаться получается Но посмотрела сейчас ползем типа так ждем в следующий раз куда на повернет не шевелимся Так, второй раз ходят из башки куда ему знания-то лезут может то нету мозга тоже нету зачем их учить а бабка-то крыши приехал она <coughs> вот так сядем дождемся пойдем дальше Интересно, какой предмет сейчас? Вам показалось пацаны? Не судите строго. А как она увидела-то? Я ж не шевелился. Ладно. Вот, повернулась она. Ну и не палит она нас. По ней фокуса нет. Поворачивается. Так, как тема Так, осталось. Так, ладно. Да. Сейчас это будет, да? А, включик. Ага. Все, я понял. Старимся. Ключ, лучше чем он сам тут все законно ну-ка а если по этим площадкам взлезть может какой-нибудь будет нельзя тоже ладно пойдем отсюда это тяжело дышит Здесь нужно сделать год скрин, а ко мне сейчас куда? Угу. Ладно, она ушла уже. Я хочу заскринить ее лицо. Сидеть за ней постоянно. Угу. Ладно, сразу, сразу лазим. Сюда. Поближе к ней. Так. Все, ясно, понял. Понял, понял. Так, ученики нас не палят, да? Валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим. Валим. Мы должны успеть. Забегаем в лифт. Э -э -э -э, дебилы. <с stakes> так, ладно. Они что поднимутся на второй этаж, да? Они что меня лифтом пользуются, я надеюсь. Так, а это чего тут на шейнике сидит? А его трубой можно нагреть, я понял. Что было гениальный? на По минусу башта. А, ладно. Зачем так много красной рисовал? Почему это? Выносим дверь. На понял. -мо. ё Вверх, прямо, прямо, прямо, да, вот сюда. Да я уже буду попадать в первый раз в эти вентиляции? О, Наконец-то! Хренатый конь! Знаешь, пацаны, знаете что? Я хочу в бутылку на голову выкинуть. Нет здесь никого. А вот не Я передумал, я больше не хочу рисковать. Ой. Ну повезло, не фортануло. Когда пришел по ссылке по увеличению шеи в дубли. Думаю, что это длинная это. Вот сейчас я его не спецом согрел. говорите что у нас есть настолько может быть ой игрушка удочка то удочка понял бежим быстрее у нас не коснулись голову вентиляцию да можно перелезть не нельзя а невидимая стенка так поехали вниз зачем не лезть на мост так спокойно достать свои шеи а а что я не понял сейчас почему очень нужно было делать то пока она проходит и потом в пол делаем да. да что у меня сразу-то не дошло грится другое нас сагрится. нельзя что пугать ладно идем не задевая эти книги Ну что, он только будет смотреть? просто быстро пробежать почти получилось давайте еще раз на сигналочку попробую ага. прыгну сидеть надо было сесть нажала ну за что-то прыгнул дурачок что ли Все, Я понял здесь мы агрим получает она автоматически уже... ну, ладно почти почти это близко но не считается надо быстрее сделать успевает. Я сейчас все идеально сделал. Не. Вот скользить. Может, я отвесью что-нибудь? Всё нормально. Ну, не фотонула давайте этих тебе хоть что-то понял так нам нужно сейчас на самой собираться ну, что ли на самом да давай, давай, давай, давай, <связываем> <связываем> да да да да Давайте и подкоратим ее. А то у нее уже запарилось. Блин, пипец. Так. Ладно. <coughs> и такое бывает. Давайте речь. А здесь тоже пипет. Здесь нельзя был перелезть. Значит, обязательно нужно и здесь почти в самый верх. лайк докидывал быстрее ползем обратно полдем. нет не так вот вообще не раз не так уф Не я Эти говорю я не вкусны. А да? Я говорю тебе я не вкусный. И ой-ой-ой. Я не хочу идти к ней. Она мне не нравится. Ладно. <coughs> Она заставляет идти к ней, значит нужно не идти к ней. Нет сюда. Ниже по коридору. дверь вроде бы. И здесь ничего нет. Какие лечит на это графник? Там вверху у нас ничего нету. Ладно. Дверь открылась раньше. делать. Не, ну а если серьезно. Я вот вообще не понимаю, что нужно сделать конкретно. по-любому не открывается по он здесь не может бутылку из душу а как это нам пройти Он тоже не идет ни здесь ничего нету это как прикрытие у нас получается вот только если вот туда идти или обратно там как нужно запрыгнуть когда оно уйдет Он не запрыгивает. Нет, вообще, был не Спасибо. На этом пожалуй все. Увидимся в следующем выпуске. Спасибо за просмотр.